И сегодня мы как раз и поговорим о сравнении России и США. В основном это сравнение будет не о политическом строе, не о деньгах, не о государстве. Хотя мы немножечко, конечно, это затронем, без этого никак. Но основное сравнение будет между людьми. Итак, давайте вот с самого начала по пункту и... Я постараюсь это сделать как можно быстрее первое отношение к детям что я здесь вижу я вижу что отношение к детям здесь лучше здесь не принято детей поправлять делать им замечания и так далее это не принято я считаю что это очень важно взрослый человек не может корректировать чужого ребенка это может делать там педагог это могут делать, могут делать родители. Если, конечно, дети невменяемые, какие-то супер-пупер непослушные и доставляют большое количество неудобств окружающим, всегда есть для этого родители. Есть или ответственные люди, которые за этого ребенка отвечают. А, понимаете, вот из этих вот случаев, когда Вася с Петя дерется, и Петя зовет папу, и Петя, Петен, папа, Васи, там, ах ты нехороший. Это неправильно, этого в России много, в Америке этого практически нет, и, наверное, на мой личный взгляд, этого быть не должно. Корректировать своего ребенка должны родители и должно учебное заведение, в котором он учится. Поехали дальше. Это самый, наверное, такой главный пункт и самый большой пункт в плюс Америки, отношение к инвалидам, больным людям, и, наверное, вообще ко всем, которые... Ну как-то оказались более в слабой позиции по разным причинам. По причинам здоровья, или потому что ситуация произошла, или потому что какой-то эксидент, что-то случилось, когда люди становятся слабыми. да? Мы же все-таки это животный мир, и все это понятно, но... Вы знаете, уровень жизни инвалидов в Америке уровень жизни инвалидов в России не сравним. Да, наверное, многие из вас знают, что после Великой Отечественной войны сколько было тысяч выселено инвалидов, ампутантов из Москвы, чтобы они не портили облик го города и не наводили на депрессивные мысли людей э здоровых, понимаете? Вот это наше отношение. Э здесь этого нет. И здесь с детства приучают, что больной человек – это тоже человек. И как минимум, если ты не можешь ему помочь – то как минимум не делает так, чтобы ему было хуже. А как правило, вы знаете, вот в бытовых, в простых мелочах это все проявляется. Придержать дверь человеку на коляске, что-то помочь сделать, помочь подняться, помочь встать, открыть машину, посадить. В общем, вот, вот в этих всех проявлениях американ гораздо лучше как и к более слабым. Ну, я не сталкивалась с тем, чтобы здесь топтали ногами человека, который по каким-то причинам оказался на дне жизни. Не сталкивалась. Наоборот, ты услышишь кучу ободряющих слов, кучу э, получишь каких-то советов и вообще и помощи той, которую, которую тебе могут оказать, которую по силам окружаю, которая по силам окружающим тебя людям. Поэтому я, конечно, хочу сказать, что в этом плане и в плане медицины, и в плане учебы больных, особенных детей, нездоровых людей, заботы о них социальной, ну, это несравнимо. Это вообще, ну, вы знаете, это, это не то, что там пандус построить. Я говорю о таких вещах, когда у тебя свой личный транспорт, есть прикрепленный, который тебя возит там, допустим, медицинские учреждения, когда у тебя прикреплены люди, которые тебя убирают, готовят, стирают, когда у тебя есть целые заведения, когда у тебя там няня и медсестра, и все за тобой ухаживают. И да... Америка страна достаточно жесткая, здесь нужно, чтобы жить хорошо, иметь хороший уровень жизни, хорошо зарабатывать. Но я вам хочу сказать, ко всем вот этим вот несчастным и обездоленным здесь относятся с большей помощью, с, так, с большей, выводит их на уровень жизни человека, который может просто жить, который может ходить в кафе, который может ходить в кино, который может ходить по улицам, транспорт, коляски, как они называются протезы, но все создано для того, чтобы человеку максимально облегчить его существование. Поехали. Самая главная общественная культура: американские смолтоки, американские Hawaii и все такое. Я опять же не берусь говорить там за какие-то большие города, потому что я вам хочу сказать, что когда-то студентка жила в Лондоне, и он на меня произвел категорически негативное впечатление. Я была настолько там несчастная, одинока. И я вот, кстати, в Лондоне видела вот этих вот людей с бесцветными глазами, которые тебя просто не видят, проходят мимо тебя. Мимо тебя, плевать им на тебя хотелось. Я сталкивалась это лично, когда у меня там на остановке товарищ сорвал сумку, а я не понять, где в какой части Лондона потерялась. У меня ни сумки, ни ключей, ни документов, у меня вообще ничего нету. И как доехать я не знаю? Я стою, рыдаю, и мимо меня проходит куча людей. Вообще, вот, знаете, плевать они на тебя хотели. Они идут мимо. Может, такое существует в Нью-Йорке? Может, такое существует в Чикаго? Я не берусь говорить про большие города. Ну вот конкретно в нашей деревне, в Бакскаунте, в Ланхорне я себе такую ситуацию не представляю. Я не представляю себе ситуацию стоящего, рыдающего человека, беспомощного, и чтобы мимо него проходили. Более того, я когда-то студенткой в Америке была, штат назывался нью Ньюхемшир. И у нас от лагеря до ближайшего городка надо было пройтись ну, там, час пешком или на машине проехать там 15 минут. И это все по трассе. И поскольку в лагере нам молодым и задорным девчонкам было скучно, мы ходили пешком по вот этой трассе в этот город, городок, я бы сказала. Но вы знаете, в 90% из 100 останавливаясь машины, дедушки, бабушки, люди, женщины, мужчины говорят, девочки, а что же вы тут идете по трассе, давайте мы вас подвезем. Ну вот, вот такое, вот такая вот культура общения. Я уже не говорю об элементарных, сказать тебе комплимент, сказать тебе, что ты там хорошо выглядишь, пожелать тебе хорошего дня и так далее. Это вообще, э, ну это вообще то, что не свойственно России, к сожалению, что я вижу в России, конкретно в городе Краснодаре, обзлобленные а лица, люди куда-то пытаются прошмыгнуть, пробежать, всех все раздражает, если кто-то что-то где-то замешкался, все уже люди стоят недовольны, ну, в общем, и это вот оно вот такое вот все витает в воздухе, и это конечно давит, поэтому Америка в этом плане для меня намного, намного, намного комфортнее для жизни, уровень вообще вообще жизни, вообще уровень жизни, но я вам хочу сказать просто на своем примере, что я считаю, я не голодала в России, я работала на управляющей должности в России. Я... Ну, в общем, все у меня было нормально, у меня нормальные родители, у меня был... Мук. Все, короче, все у меня было хорошо, но уровень жизни моей здесь выше. Мои продукты здесь лучше, разнообразие продуктов лучше, у меня три туалета сейчас так это так смешно звучит, у меня три туалета, как мой сын бабушки звонит, бабушка, представляешь, мы купили дом, у нас три туалета, да, у меня три туалета, да, это комфорт, мы все в Союзе вышли, из, в России вышли из Советского Союза, да, и многие еще жили в коммуналках, или когда несколько поколений жила в одной квартире, вот эту ванную делили, Америка, конечно, по-другому образовалась, это другая страна, это капитализм, если ты себе можешь позволить, конечно, ты там будешь себе делать по 3-4 туалета, как и в России сейчас. В новых домах там же не одни ванные туалеты. Там, как минимум на каждом этаже да, в доме есть ванная и туалет. Да, чтобы разойтись, чтобы не было вот этого, этой терки попами, да, и ненависти друг к друг другу. Детям надо в школу, тебе надо на работу. А, проснулись бабушка и дедушка, и все им надо в туалет, зубы почистить, умыть, а он один. Ну, конечно, это загон для скота. Ну, мы так жили. Не знаю, сейчас мы живем по-другому, мы все расходимся. Если нам это нужно, все единовременно мы все расходимся, и как бы никто в этом плане не страдает. А, уровень помощи от государства. Вот я. Честно могу сказать, я не представляю, как жить в России, когда ты в позиции слабого. Вообще себе не представляю это. В Америке я себе это представляю прекрасно. Я сама через это прошла. Быстрая, короткая история. У моего знакомого погибает муж. И вот государство не дает ей утонуть. У нее двое детей одному 6 месяцев, другому там 6 или 7 лет. Ей сразу дают темпы ей сразу дают cash assistance, ей сразу дают медицинские страховки. То есть все основные бытовые дела закрыты. Да, там фудстемпы ей дали 500 долларов на трех человек. Без изысков, без черно-красной икры вы прекрасно будете питаться сбалансированно. Этого хватит на маму и двух детей. Кэш-эсидстанс у нее было 800 долларов. А, ну Для примера, съем апартментов у нее, по-моему, стоил 1100. Съем апартментов – это съем трехкомнатной квартиры. Стоил 1100 долларов. То есть, ну что-то основное она могла уже закрыть. Понимаете, и вот об этом я и говорю, что когда тебе плохо в позиции слабого, Америка гораздо более гуманная страна, нежели Россия. Дороги, развязки, пробки. Не знаю, как у вас, а у нас в России... Ну и не знаю, как у вас, а у нас в Краснодаре жуткие пробки. Поэтому я практически всегда, когда в Краснодаре живу, езжу на трамвай. Потому что хотя бы он идет по рельсам, он хотя бы едет куда-нибудь. Но в Америке тоже есть... Такие там Филадельфии, ну, к примеру, мы живем от Филадельфии там 30 миль, ну, пускай 50-60 километров. Обычно я этот путь преодолеваю не в пробке за 40 минут, в пробке это час. Вот такие Америки пробки. И В Нью-Йорке говорят пробки побольше, я в Нью-Йорке не жила, не знаю, но вот по, по филадельфийским нашим пробкам это время увеличится у вас на 20 минут. Решайте сами, пробка это или нет. Развязки и все остальное очень удобно. Дорог много, полос много, ездить удобнее. Водят ли лучше люди? Я не могу сказать. Я не могу это сравнить. Я уже не помню, как в Краснодаре водят люди, честно говоря. Но как бы как-то так. А проблемы. Вот закон. Да, у нас есть еще одна такая. Закон должен быть равен... там. Ты, все должны быть равны перед законом. Равны ли у нас люди все перед законом? Нет. Когда у тебя есть бабки или связи, у нас есть э, все равны, но некоторые ровнее. Да? Вот так у нас в России происходит. Здесь, наверное, тоже это есть, я так думаю, точнее даже в этом уверена. Но это на определенном там-там-там-там каком-то уровне. Но если, допустим, ты сбил человека насмерть, ты уже тут так легко не отмажешься, как в России, не? если у тебя есть деньги, или у тебя есть какие-то связи, или твой папа или мама бывший федеральный судья. Такого здесь не будет. Здесь тебя будут судить, и как минимум ты что-нибудь посидишь и выплатишь достаточно. Ну, в общем, все вот так, Вот на таком простом бытовом примере. Закон, здесь более люди равны перед законом, нежели в России. Намного более равны, конечно, есть и более, более равные отношения к иммигрантам. Пять лет я здесь живу. Я никогда не испытывала на себе, я вот там записала видео, посмотрите, отношение к нам, иммигрантам. Но фактически это ничего. Я... Ну, практически никакого негативного отношения к себе не испытывала. Я иногда вижу ролики на Фейсбуке, на Ютубе, когда там начинают кричать, не говорите на вашем испанском языке какие-нибудь люди, еще какие-то российские выходки. Я, это все безусловно есть. Но вот конкретно про меня ну, не было ни разу, чтобы я была дискриминирована, потому что я иммигрантка. Или ко мне кто-то плохо относился, потому что я иммигрантка. Не было. Такого со мной не было. Чистота Опять же, я не беру Нью-Йорк, Чикаго и большие города. Я беру наш конкретно Боксхаунти. Чисто, красиво, прикольно. Везде газоны, газоны подстрижены, деревья растут, классно. По сравнению с Россией намного лучше, намного чище. Как там, где там в больших городах? Я вот в Нью-Йорк недавно ездила. О боже, о боже! Наверное, вот если бы я переехала в Нью-Йорк я бы, наверное, уже давно вернулась в Россию. Я вам честно могу сказать, потому что он на меня производит настолько депрессивное впечатление, что, ну, не знаю, не знаю. Особенно я не знаю, какое количество денег нужно, чтобы ты имел возможность в нее переехать, потому что, ну, чтобы мы себе, мы здесь себе купили таунхаус, а там бы мы позволили себе съемный басмент. Что-то не хочется Как-то не хочется Ну вот как-то так Благотворительность Что мне нравится Что вот этих малычишечек, девчоночек маленьких С детства приучают благотворить Принесите банки с бабами Давайте соберем монетки детям больным раком Давайте устроим марафон пробежки В поддержку таким-то, таким-то Но это правильно Это правильно Понимаете, у нас не приучают к этому с детства. Вот если бы с детства говорили, что слабому надо помочь, наверное, и отношение в обществе у нас было бы другое. А когда с детства э, не учат к тому доброте, не учат состраданию, вот вырастают такие вот, э, грубо говоря, каких много в России ублюдков, которые слабого готовы загрызть и затоптать. Бу такой самый, пошли мы к самым горячим пунктам, которые мне очень нравятся в США. Не выпячивание богатства. В США очень много богатых людей. Много. Что я имею в виду под словом «богатый человек»? Ну, это человек, у которого уровень дохода, к примеру, миллион долларов пускай даже 500 долларов, тысяч долларов в месяц, это большой уровень дохода, это большие деньги. На них можно жить очень хорошо, иметь хорошую машину, красивый дом и так далее. Что происходит дальше? Вы покупаете себе дом в хорошем городе, дорогой дом, все у вас хорошо. Но вы покупаете себе дорогую машину, но при этом, при всем, эти люди никогда... На себя не навешают вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. И не будут этим кичиться. У них и так все хорошо. У них хороший дом. Они живут в безопасном районе. У них все нормально. У них дети ходят в хорошие школы. У них все спокойно. Им не надо никому ничего доказывать. Я помню, когда-то мама... когда у моей мамы была машина, называлась «Хундай». Саната, не сан, нет, не саната, джип. Санта-Фе, вот. Хундай, Санта-Фе. И вот мой брат, она была руководителем, мой брат ей, мама, ты не можешь ездить на такой машине, это просто неприлично для человека с твоим статусом, понимаете? Ну вот... Блин, владелец Икея всю жизнь ездит на каком-то старом то ли фольксвагене, то ли форде. Цукерберг тоже ездит на старом фольксвагене. И никому ничего не надо никому доказывать. Понимаете? У нас неприлично богатым людям ездить на машинах не немецкого производства. А здесь прилично. Здесь нормально. Здесь не стыдно. И наши понты, они настолько жалкие и настолько смешны и убогие. И они говорят о нашей бедности вот той безразвратной, вот эти же все лейблы вот это же вот вот эти все вот это все от бедности у тебя у меня никогда этого не было мне этого очень хотелось а вот теперь я добился вот посмотрите вот такой я вот такой вот так-то дальше последний пункт это, наверное, безопасность опять же говорю о боксхаунте опять же говорю о спокойном американском городке у меня были работы, когда я возвращалась категорически поздно ну категорически поздно, 2 часа ночи в 3 часа ночи никогда со мной никто не ходил никогда я не чувствовала себя не в безопасности никогда, я жила и в апартаментах теперь я живу в своем доме очень мне тихо и спокойно. Да, и я знаю случай, у нас где-то есть недалеко, тут городок Чорчвиль, по-моему, называется, богатый городок. Там такое резонансное событие для наших мест произошло. Там один наркоман влез через балкон, вот сейчас я просто посмотрела на свой балкон, влез через балкон, не закрыта была дверь в такой же, ну типа такого, как у нас, таунхаус. А там жила молодая супружеская пара, только поженились. В общем, они попытались достать пистолет, он их опередил, и ну, там их обоих расстрелял. Потом он поехал в Кенсингтон, это у нас такой не самый благополучный, точнее, скорее всего, самый неблагополучный район Филадельфии. Купил наркоты, овердоз, и он умер. Трагедия, трагедия. Случается такое, случается. За пять лет я слышала только один такой вот страшный случай с убийством именно. Только один. Но я себя всегда чувствую в безопасности. Друзья у меня есть, которые от меня живут в пяти минутах, тоже в примерно таких таунхаусах. Они вообще дверь никогда не закрывают. Сумасшедшие люди. Я еще как-то на замочек закрываюсь. Они вообще, они считают, что тут вообще не страшно, и вообще все здесь хорошо. Ну, самое главное, к чему я хочу перейти, э, что американцы мне нравятся больше, чем русские. Сейчас киньте в меня камни, камни. Полетели, полетели, я отбилась. В том плане, почему они мне нравятся больше? Потому что они более открытые, они более дружелюбные, они более воспитанные в поведении таком общественном, социальном. А, и они более регулированы законом. У нас очень много беспредела. У нас есть такое... Вот я когда смотрю на фотографии, на фоне... О, кстати, смотрите. Это я наконец-то, мне муж мой набил, я так хотела деревянную стену, я теперь сижу и кайфую, даже вот смотрю в камеру свою, вижу, что там деревянная стена сзади меня, и я кайфую, ну, посмотрите, какая классная вещь. Самую причем мы купили дешевую, мы рассматривали подороже такие, такие они были рельефные, деревяшечки, ну, во-первых, их собирать тяжело, во-вторых, на них, с них пыль тяжело вытирать, а вот это, ну, прям, ну, прям, супер-пупер. Всегда хотела себе, наконец-то, через... Год покупки дома получила себе деревянную стену, спасибо моему мужу. И мне так нравится такая текстура, на фоне которой я говорю, говорящая голова. Вот, ну, поэтому я и хочу сказать, что американцы в этом плане, они, скажем так, они более дружелюбные, они более добрые, за счет того, что у них условия жизни немного полегче, за счет того, что нет какой-то вот этой беготни, вечной суеты, как вот тут в России я испытывала, вот все куда-то бежать, что-то делать. Здесь жизнь более размеренная, деревен... более скучная, конечно, но более спокойная. Ну, вот такое вот у меня сравнение жизни в Америке и в России. Напишите, что вы об этом думаете. Я, тем не менее, наверное, все равно приеду в Россию в этом году из-за детей. 90% из-за детей, 10% из-за себя. Напишите, что вы об этом думаете, как вы считаете, согласны ли вы с тем, что я сказала, особенно ребята, живущие за границей, особенно ребята, живущие в западных европейских или странах, таких как Канада и Австралия. Все, всем пока-пока.